Arrgh uh -huh. What the uh -huh. fuck? What fuck! fuck. Давай! А -а -а! <св> Неужели нет более удобного способа? М Чтобы как молодости? Выход есть! Благодаря своим консолям Nintendo подарила миру сотни замечательных игр, которыми можно наслаждаться и по сей день. До сих пор можно купить старые приставки Nintendo и Super Nintendo или же их китайские копии. Однако, чтобы пользоваться ими, нужны картриджи, которые часто негде складывать. Кроме того, нужно купить. Удобнее всего играть на ПК, используя эмулятор. Но играть на клавиатуре неудобно, чего не скажешь о геймпаде. Вы только представьте себе, вы сидите на удобном диване, играете в любимую игру. Свободные от заботы тревог. Думаете это невозможно? Ошибаетесь! Наш канал Groteskный Emporium совместно со всем китайским народом представляет вам оригинальные копии игровых манипуляторов Nintendo и Super Nintendo. Вот они, вы только взгляните на них. Выполненные из натурального пластика, все джойстики имеют аутентичный стиль Nintendo. В старой версии пользователю доступно 5 кнопок, но уже располагает уже 9 ю Подключаются они с помощью ультрасовременного разъема USB, который найдется в каждом доме. Длина кабеля около метра. Это позволит вам и вашим близким подвинуть диваны и кресла поближе, а также не даст задушить себя. Как видите, сборка манипуляторов достаточно качественная, ничего не болтается не рыфтит. Кнопки обзывчивы. Визуально вот этот выглядит хуже, однако это не помешает вам насладиться герой в Марио или Зельду. А теперь давайте посмотрим, как стоит дело у нашего игрока. А, а, а, получай. Да, да, да. Спасибо большое, Градесный парень. Теперь я снова счастлив! Пожалуйста, не ждите, заказывайте, товар ограничен. Всего за пару долларов верните себе частичку прошлого. Вперед!